Уважаемые товарищи, дорогие друзья, рад поздравить вас с Днем Пограничника и знаменательной датой 90-летием со дня образования пограничных войск. Сегодня мы отдаем дань уважения мужеству и доблести многих поколений защитников рубежей нашей Родины. И потому хочу сказать самые теплые слова. Слова благодарности присутствующим здесь ветеранам службы. В памяти нашего народа навечно останутся подвиги героев Брестской крепости, бойцов кавказских погранотрядов и дальневосточных застав. Мы гордимся бесстрашием тех, кто в мирные годы несет нелетную, нелегкую ратную вахту, закрывая самые трудные и опасные участки». И в наши дни пограничные рубежи являются, по сути, передовой. Именно здесь проверяется способность нашего государства отстоять национальные интересы, оградить своих граждан, экономику, культурное достояние от многих угроз. За прошедшие годы многое было сделано для укрепления пограничных органов. В них приходят молодые профессионалы. Активно развивается и становится по-настоящему современной пограничная инфраструктура. Важно, чтобы граница России была открыта для делового сотрудничества и развития дружественных приграничных контактов. Но она должна быть неприступной для террористов, транснациональной преступности и наркобизнеса для тех, кто посягает на наши морские и биологические ресурсы. Мы хорошо знаем, что служба на границе, особенно в отдаленных районах страны, является одной из самых сложных. Сложных и по характеру задач, и по тем условиям, в которых их приходится выполнять. И здесь всегда работали и работают настоящие профессионалы, которые не теряются в нештатных ситуациях. Твердо убежден, что личный состав службы будет и впредь достойно выполнять поставленные задачи. Желаю вам успехов в непростом и очень ответственном труде на благо России и наших граждан. С праздником вас!